Добрый день. Большое внимание предоставляется опытный образец э, трехкомпонентного фалопротеза, Ригикон. Э, это, подчеркиваю, опытный образец. Дело в том, что он показ, предназначен именно для показа, поскольку здесь в одной модели сосредоточены сразу два цилиндра. Один цилиндр обычный, он раздувается только в ширину и э, приобретает прочность, а второй цилиндр он еще удлиняется в длину и, соответственно, он наиболее показан людям, которые хотят максимально сохранить свой размер полового члена. Э, протез состоит, как я сказал, из двух цилиндров, с клапаном и резервуара. Так вот, если мы накачиваем такой протез, мы на опытным путем сразу же можем увидеть, что оба протеза надуваются, но при этом протез, как мы сказали, обычно надувается только в ширину, а вот протез так называемый АХ, он надувается еще и в длину, и соответственно, мы видим даже визуально, что он ощутимо больше, чем протез обычный. И, соответственно, такая модель, она наиболее показана людям, которые хотят максимально сохранить длину или даже увеличить длину полового члена. То есть мы видим здесь увеличенный, увеличенный резервуар, он почти уже весь скачан. Сейчас мы его докачаем. Помпа достаточно мягкая, ее можно качать одной рукой. И вот даже когда, несмотря на такую большую величину протеза, он уже достаточно плотный, не гнется. Мало того, мы можем до качать его, и тогда он становится по-настоящему плотный и ригидный. И мы видим, насколько действительно больше, чем на 3 сантиметра, то есть почти на 5 сантиметров разница между двумя цилиндрами. То есть вот эта вот модель AX, в данном случае нам представлен 15 образец, она существенно, существенно, выигрывает по длине и, соответственно, для тех мужчин, которые хотят сохранить и даже увеличить длину полового члена после фалопротезирования именно такая модель Regicon AX является наиболее адекватной, наиболее предпочтительной для имплантации. Тем более, что раскачивать его можно не сразу, а потихоньку, и таким образом человек все больше и больше достигает тех размеров, которые он захотел. Обратная Обратный сброс на... На... заключается в нажатии клапана. Буквально одним движением мы нажимаем, и сразу же он уменьшается. Не надо даже давить на сам протез, поскольку жидкость хорошо переходит снова в резервуар. Мы видим, что протезы снова приобретают одинаковый диаметр, они становятся небольшими. При этом они скоро начнут быть насколько мягкими, что могут даже опадать вот таким вот образом. Вот. И, соответственно, жидкость перекачивается в резервуар. И снова мы видим почти одинаковый размер наших протезов. Вот это и есть основное различие между трехкомпонентными протезами обычными и протезами AX, то есть которые, так называемая, экстраладж дополнительного удлинения. Конечно же, как я сказал, такие протезы особо предпочтительны для людей, которые желают... Не только сохранить, но и увеличить свой размер полового члена при фалопротезировании. Всего хорошего. Это был профессор Княков Александр. Мы в нашем центре занимаемся вопросами фалопротезирования, удлинения и утолщения полового члена. Спасибо за внимание.